Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, Мы продолжаем прохождение StarCraft Remastered за тиранов, и сегодня у нас восьмая глава «Зверь на привязи». Давайте посмотрим, что это за миссия. «Зверь на привязи», флагман ОЗД Александр, низкая орбита Чара. Капитан, после того, как сигнал Псиамулятора нарушил связь между зергами, их стая над чаром пришли в хаотичное движение, что позволило нашему флоту войти в атмосферу планеты. Однако растущий сверхразум по-прежнему окружен значительными силами. Алексей был прав. Без аннулятора у нас не было ни малейших шансов на победу. Если бы мы послушали дюран и уничтожили устройство, нас бы сейчас здесь не было. Капитан, Настало время совершить то, для чего мы проделали весь этот путь. Мы поставим сверхразум на службу человечеству. Капитан, сканеры обнаружили трех церебралов, которые составляют ядро обороны сверхразума. Действуйте с исключительной осторожностью. Их возможности до сих пор неизвестны. Начинайте вы с Уничтожайте все на своем пути. Когда оборона Зергов будет сломлена, отправьте к сверхразуму группу специально обученных медиков. Они парализуют его с помощью сильнодействующих препаратов, и тогда победа будет гарантирована. И еще. Не забывайте, что Дюран по-прежнему на свободе. Думаю, все происходящее лишь начало его коварного плана. Удачи вам, капитан. Уверен, сегодня мы отпразднуем победу. Хорошо, адмирал. Я вас выслушал. Ну что, приступаем к выполнению данной миссии. Ну, наверное, она будет интересна. Посмотрим. Так, ну что, как всегда, наш любимая база... Я думал, вам надо бежать отсюда. Что-то он прям далеко где-то, по-моему, нет? Так, хорошо, давайте мы сейчас начнем, наконец, захватывать. Все здесь. А почему мы не можем их уничтожить? Давайте их уничтожим. Ёб твою мать, нельзя атаковать это здание. Вот твою ж мать. Дерьмо собачье, сэр. Похоже, что мы здесь бессильны, мы просто не сможем ничего сделать против врага, если он просто да, он даже не дает пройти. Значит, какой делаем вывод? Нам нужно нанимать именно наземные. На, на Воздушные войска. Потому что, судя по всему, без воздушных войск здесь мы не выиграем вообще никак. Так что начинаем развивать нашу базу, начинаем развивать наши мощь. Нам нужно в первую очередь завод поставить, потому что это возможность поставки Старпорта. Так, мы видим уже огромное количество противников, которые нападают. Нифига вы, дерзкие. Поставим давайте-ка два бункера рядышком. Так, что-то они прям дерзкие-придерзкие, смотри. Дерзят прям жестко. Так, у нас тут есть еще одну базу возможность поставить. Ставьте, давайте, КЦЦ. Нам нужны батл-крузовый, конечно же. Я думаю, вы догадались, что именно я хотел сделать. Так, у нас есть академия. Я не вижу академии, поэтому давайте-ка поставим. У Ставь еще хранилище. Ну да блин, я не ту кнопку постоянно нажимаю. КСМ готов Работа выполнена принял. Работа выполнена. Кто? Дага, Виктор. Так. Работа выполнена. Так, мне нужен арсенал. Что приказываете, как? Недостаточно минералов. Готов к работе. Так. Развиваем. Работа садиська Садись-ка вот здесь. Где-нибудь. Ну, короче, лети пока вперёд, в это место. И куда они могут сейчас пройти? Вперёд, а, они типа могут сюда вернуться, да? Вперёд, вперёд. Не, нам туда вперёд. не надо. Добывайте больше минералов. А, можно даже танки да немножко построить. И нам сейчас нужны, главное, батл-крузеры. Лабораторию. Ставьте. Выжил угу. он Где-нибудь здесь приземляйтесь. Недостаточно виспена. Да, Кэф. Так? Да, Гэф. точно. Что прикажете, Кэф? Что приказаний? Кэсан готов, Кэф. Командир. Да, Гэф. Вас хорошо. кто на новенького? что прикажете, Кэф? давайте, давайте, давайте, больше больше рабочих слышу вас хорошо где-нибудь здесь еще поставьте кто Работа на новенького? Нового? командир что приказы, Кэф? недостаточно мне. Угу, добываем, добываем. Что? Так, еще одну пирогику здесь установить, наверное, где-то. ГСМ готов, кэп. Да, кэп. Продолжаем добывать. Слышу вас Все активнее и активнее этим занимаюсь. Хм. Ошибся немножко. ГСМ готов, Ваши войска атакованы. Дерьмо. Так, мне здесь нужно единственное казарму еще поставить. М -м. Правда, я вот не знаю, как против вот этих вот плеток воевать. На Укажи, а, блин, у меня нету еще даже осадного танка. Развитие. Так, ну что, у нас уже так. достаточно, я Получение смотрю, завершено. возможностей для изучения, для постройки батой крузов. Но у нас недостаточно минералов, вот в чем проблема. ключевая. Давайте станцию слежения. И здесь тоже станцию слежения. Слышу вас хорошо. Понял. Так, медик нам нужен хотя бы один здесь. А то без медика совсем худо. Угу. Так. Перестройка завершена. Требуется дополнительная Перестройка завершена. Давайте танчики ставим. Где воюет? Так, нет, уже здесь все. Перестройка завершена. Так, устанавливать еще одну из вот дерьмо требуется больше хранилищ вот дерьмо куда-нибудь сюда установить ага Да, жестко. Готов Требуется хранилище. Готов к работе. Так. Я не знаю, кто-нибудь сюда это такое сейчас было это было страшно <смех> я испугался ну да правда по моей улыбке не скажешь испугался на это было так интересный звук мучительный рев вот там кстати я смотрю есть зергатираны э, ну хрен с ними на самом деле Так, надо установить еще. Вот тут можно много поставить, я так думаю, хранилище. Так. Улучшение завершено. Тут еще тоже можно поставить много. Но, правда, я думаю, злоупотреблять не стоит. Мне кажется, могут здесь спокойно высадиться зерги. Да блин, какой-то живучий. Какую, тварь? Ультралиску, что ли, еще раз? Но ну, у меня тут есть уже оружие минералов. посильнее. Недостаточно минералов. У меня есть оружие уже помощнее, так что пускай приходит, я его убью. От этого сукина сына. Я думаю, даже поставить, наверное, по несколько бункеров, потому что что-то общение прям жестко начинает рашить. Реклама. Недостаточно минералов. КСМ готов, Кэп. Что прикажете, Кэп? Антон, больше Что прикажете, Кэп? Работать. У меня база уже очень большая, так что... Ну, точнее, очень хорошо укреплена, так что я думаю, мы сейчас начнем уже нападать. И пускай этот ультралиск приходит. День, я его встречу как подобает гостей. Опять этот мучительный рев. Блин, я надеюсь, он не сюда будет нападать. Сейчас ради прикола по-любому нападет вот на эту позицию. Я, ну, на сто уверен. Веду так что давайте-ка мы туда сфера. сейчас перешлем наши батл крузеры Недостаточно минералов. Экипаж на связи. Не торопись. Вон бежит. Тораск его зовут. Интересное имя. Так, слушай, у меня как раз нету сейчас, блин, залпов. Ямато, ё Не, ну, конечно, понятное дело, здесь не все умрут, но почти все умрут. У меня даже, наверное, базу разгрынут. А, нет, появились у нас залпы Ямато, это уже лучше. Так, он напал. Нет, он все-таки решил напасть на эту базу, ну ладно. День, я как бы там ничего даже и не потерял после этой атаки. Так что нормально все. Резер, ну так, по мелочи, конечно, я потерял что-то, но это так. Это ерунда. Да, блин, кошак. Командир. Так, где у меня батлы? Батлы. Надо развивать и еще и остальное Друга все. Работа выполнена. Хорошо. Так, этот Тараска у меня скоро будет получать по щам. Потому что вот-вот у меня будет уже столько батлов, что, что, что просто будет жопой жрать их. Так, ремонтируй давай тоже. Готов к работе. Нам нужно еще дополнительное хранилище. А, я так понимаю, плетка все-таки достала. Да, она достала и уничтожила. Так что от меня давайте-ка построим. Да, блин. Кошак, кошек. кошак. Вот чертов кошак. Иди отсюда. Да, я прошу прощения. Кошак очень любит прыгать и мешать мне. Опять побежал. Так, я думаю, надо же, даже можно прокачать было бы... Блин, где у меня здание-то? А, вот же он, блин, прям под носом. Сейчас мы его, короче, вырубим прям сразу же, как он только придет. Веду прием на всех частотах. Нет, это не то. Это хрень. Это хрень. Даже не обращаю внимания. Блин, он бегает еще так быстро. Что Экипаж на связи. Я думаю, воздух там он прыгать не умеет. Вот и все. Да, да пожалуйста, атакуйтесь, заатакуйтесь. Сейчас у меня периметр так укреплен, что ну, я не знаю. Чтобы пробить, надо иметь хорошие войска. Все, у меня все улучшения уже есть на батлы. Давайте-ка нанимаем батлов как можно больше сейчас и начинаем атаковать. Готов к на готов, так готов к сообщение. Что это было сейчас? Задай курс. Крошу. Крошу. прикол. Еще можно один, одну инженерку поставить ну, Просто чисто для того, чтобы улучшение да, Для моряков Экипаж на связи. Так, уже 8 батлов у меня есть Это уже реально мощь, к тому же уже, по-моему, со всеми улучшениями, да? Да, со всеми улучшениями, можно уже лететь в атаку, я думаю, что мы сейчас доберемся до базы, где этот Тараск появится, и просто нафиг уничтожить зачатки можно будет. Тут довольно такая укрепленная, конечно, база, может быть, даже и не хватит мне моих батлов. Так, ну насчет базы, конечно, не беспокоюсь, Тут вот у меня и без э, моего батлкрузера укрепление очень мощное. Хотя я его сейчас, наверное, даже встречу, может и убью. Ваши войска атакованы. Не Ну, угу. два танка разбил нормально. Он так прошелся в этот раз. Это дерьмо собачьи. Нанимайте еще батлок. Иду прием на всех частотах. Принимаю сообщение. Эти батлы у меня уже почти подобрались к их базе. Экипаж на связи. Принимаю сообщение. Добрый день, командир. Экипаж на связи. Задай курс. Следую к цели. Задай курс. Не торопись. База атакована. Кто приказы, Кэф? Слышу вас хорошо. Готовка. Да, блин. Веду прием на всех частотах. Не торопись. Ваши войска атакованы. Добрый день, командир. Принимаю сомнение. О, сколько у них скружей. Сколько скружей, какая-то еще дрянь прилетела. Что это такое? Не знаю, что эта дрянь делала. Будет сделано. ё -моё. Ваши войска атакованы. минус Тарас Экипаж связи еще туда посылаем наши боклы следует цель. ваши войска атакованы Так, изучаем дополнительно для наших мариков улучшения. <говорит> <говорит> <говорит> <говорит> Раскачанные ультралистки. <говорит> Интересно назвать их. Ну все, это значит минус до базы. Можно uh, уже it's даже it's тут не атаковать они, потому что видите, I инертные I даже нас не атакуют сами. пускай, пускай. зачистят эту базу, в принципе, <говорит> все равно. Каких-то надо все-таки батллов отправить Задай домой, курс. потому что совсем прям побитые, хлам. Будет на связи. Задай курс. Готов. Давайте домой летите. Готов так, еще два крейсера. День, Подключаем Задай к нашей армаде. Ну, летите вот сюда по направлению вот к этой базе, где здесь самый главный церебрал. Я так считаю, нам вообще здесь на все остальное пофиг. Ну да, тут есть еще красный, конечно, зерк, но, блин, он, он вообще нам особо не мешает. Да, причем здесь у него очень большая база, я смотрю. Есть еще оранжевый зерк. Так, ну давайте чиним. Принимаю сообщение. Готов к работе? Принимаю сообщение. Чините Постройте так. Постройте еще парочку хорошо. хранилищ. Принимаю сообщение. Виду угу. прием на все Почти полный смартфон. стак у нас собрался. Так, так, нет, всех я... не надо. Блин. Да, Блин. Добрый день, готов Угу. плюс крейсера. Отправляйтесь Будет сюда. Сделано. Экипаж на связи. Следую к цели. Ну и давайте вперед. Вперед к победе, как говорится. День, так, по-моему, они там на хотят напасть честного. как раз на нашу базу, да? Да, они как раз хотят напасть на эту базу. Но тут, правда, у меня, да, имеются ватлы. Так что я не знаю. Воу-воу-воу! Куда вы полетели? У нас просто минус батл, батл один будет. Завершено. Принимаю сообщение. Ваши войска атакуют. Не торопись. Принимаю Что, сообщение. Выезжаете? Так, точно. Экипаж на связи. Идут прием на все. Минус батл. Минус еще один батл. Вот это первое жесткое испытание для батлов ружевок. Так, добывайте мне весь пин. Добывайте отагон. минералы. Так. Мне нужно еще бат моя Ой, на жесть. Ваши Капец. Мы до Ваши Медикам пока рановато сюда двигаться. Мне надо приготовить для них вообще еще экип... Ой, экипаж. Корабли десантные. Я вообще пока тут очень много проблем. Ну, сука, не дал мне выстрелить. И день, и не на связи. День, на чистом... Блин, тут все батлкрузер очень больно набиты. медиков принимаю сообщение веду прием на всех частотах ваши войска атакуют не торопись готова цель. добрый день командир. не торопись так тут у меня были еще Опишите медики характер не в всех частотах. Готова цель, говорить, в Экипаж на связи. Сука. сучара. Экипаж на связи. Экипаж готова на связи. Помощь. Следую в Принимаю сообщение Приказывай курс. Экипаж на связи. Добрый день, командир. Ваши войска, атаку. Веду прием на всех частотах. Не торопись. Веду прием на всех частотах. Куда лететь? Высаживаем. Дерьмо, собачье. Вот дерьмище. Полетели напрямую. Это так батлы просто побили. Это впервые, по-моему, такая фигня произошла. Ну, то, что батлам да, так лезите. сильно нанесли урон. что а сколько, сколько я играл батлам, так Вас не наносили поняла. урон. Держитесь. Они Сейчас обычно тревер. прям держались бодричком. В этот раз им Ты досталось конкретно. Так, ну что, сверхразум, пора тебя. Как сказать, не знаю, правильно выразиться. Есть. То ли... Переманить, нет, то ли отыметь, нет, то ли что-то еще сделать с тобой непонятное. Капитан, медики уже на позициях и ходят этому нейростимуляторы. Отлично. Ну, как интересно, себя поведет сейчас. Опа. Простите, что отвлекаю, адмирал. Позвольте вас. Джурак, кем? Дюран, суткин ты сын, что все это значит? Адмирал Дюга, наслышано о вас. Что ты вообще такое? По-моему, это ГГ. Зерги, которых вы здесь перебили, и сверхразум, которого хотите поработить, все они мои. Как и наш общий друг, лейтенант Дюран. Видите ли, адмирал. Далеко не всех в этом секторе устраивает ваше пребывание здесь Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы оно не затянулось Это будет не так-то просто, чудовище Теперь у меня есть возможность помешать тебе управлять сергами Ах, ну конечно, ваш бесценный пси-аннулятор Он не вечен, адмирал Рано или поздно я уничтожу его вот тогда вы увидите истинную силу зерков. Да, кстати, ваш друг Стуков был во всех отношениях достойнее вас. Спасибо, что избавили меня от необходимости убивать его самой. Сволочь. Стуков был хорошим парнем. И, по-моему, опять это Джиджи. Задание выполнено, да, там нас уничтожили, но ничего бывает, типа, <laughs> Months have passed since our initial confrontation with the Zerg, and now Directorate forces have taken control of the planet Char, long since rumored to cradle the malevolent Overmind of the Zerg. The Overmind itself, an enormous living brain-like entity, dictates control of all the myriad Zerg forces, and it was believed to be planning an invasion of the Earth itself. Once on the offensive, our highly trained directorate forces were more than a match for the beast-like Zerg. Even their fiercest warrior breed could not defeat the greatest military technology in the galaxy. The Zerg forces on Char were completely decimated and their losses were tallied in the millions. But all wars have casualties, and while directorate losses were minimal, The fleet's Vice Admiral Stukoff gave his life during the final valiant assault on Char. Memorial services were held aboard the Directorate flagship, Alexander. Vice Admiral Stukhov truly knew the meaning of sacrifice. Yet his sacrifice was not in vain. The Overmind itself was the prize of the battle. Even now, Directorate psychics and powerful drugs are keeping the creature pacified. The Overmind will undergo extensive research to ensure the continued safety of the United Earth Directorate and of all mankind. Да, друзья, я ошибался. Это, оказывается, окончательная победа за тиранов. Пятый эпизод закончен. Следующий у нас эпизод за зергов. Наконец, последний эпизод Старкрафта первого, если быть точнее, Старкрафта Брудвар. А, так, нет, да, я хотел, я хотел просто посмотреть, какие то миссии, но да, я же еще даже не начинал, поэтому мне сразу начинает компания играть. За Зергов, за Керриган, и, видимо, она будет реально самая эпичная, самая мощная компания. Знаете, какая прослеживается закономерность, я заметил. За Протасов у нас была такая довольно скучноватая компания, мало разнообразного. В основном мы нападаем, нападаем, нападаем, изредка только обороняемся. За Тиранов появились уже очень интересные задания, типа нападения на э, Кархал. Это... Соответственно, падение императора эпицентра и падение императора птицы войны это когда можно было выбрать один исход первой миссии, либо другой исход миссии. Это повлияло бы на следующую миссию, что очень-очень интересно. От разработчиков такое увидеть реально было неожиданно для меня, потому что если видели вы а, первый обычный StarCraft, там по сути такие очень обыкновенно неинтересные миссии, ничем особо не привлекательные. А вот уже в Брудваре начался реально экшончик. Мне реально понравился Брудвар. Пока он для меня оставляет такие прям хорошие, приятные впечатления. Ну а с вами был Веном. Да, пора заканчивать это прохождение. Заканчивать прохождение за тираном, следующее будет за зергов. Надеюсь, он та вас там же увидеть также. Всем пока, удачи, а с вами был Веном.